Мы просто пытались в этом в, за вот этот вот год пытались просто гарантировать участие в соревнованиях наших национальных сборных, потому что зимой была одна ситуация проблемная, да, национальную женскую сборную мы просто искали деньги у спонсоров, как отправить, вот, и благодаря усилиям там, общим общем смогли это сделать. Мужская каким-то непостижимым образом смогла получить. Э гарантию, что потом деньги будут отданы государством и потом в итоге когда-то рассчитались позже. Вот. Потом очень важно было обеспечить участие молодежных до 16-21 года мужской и женской, и плюс в мировой лиге в первом раунде Мировой лиги участие. То есть вот это мы смогли обеспечить. Вот. Даже несмотря на то, что были проблемы с финансированием со стороны Министерства. От одного соревнования пришлось отказаться. Это до 16 лет молодежную женскую сборную, хотя это был высший дивизион, но, к сожалению, мы уже не смогли найти на это средство, это как бы из неудач. Но так в целом, несмотря на вот проблемы на год со всех позиций, мы неплохо завершили в, в индор какие ну, которые разновидности. В закрытых помещениях, какие которые играются в зимнее время. Женская сборная квалифицировалась на чемпионат мира. В следующем году будет играть в чемпионате мира. И в рейтинге мировом стала четвертая. К сожалению, это не олимпийский э, критерий. Но женская сборная вот у нас такая. То есть она была чемпионами Европы в 2010 году, в 2011 году была третьей на мире. Вот. Сейчас она опять квалифицировалась для, вот, э, в, для участия в мировом первенстве. По хоккею на траве результаты немножко скромнее, ну, как бы там и более затратный вид спорта. Вот. Сейчас у нас и мужская, и женская сборная 24-я в мировом рейтинге.